Комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда. Не будем трогать комиссии республиканские и исполкомовские. Перейдем сразу к нашим комиссиям, которые в наших организациях создаются. Значит, первое. Протокол теперь для всех трех комиссий одинаковый. Наш протокол подогнали под требования, под тот протокол, который был в исполкомах, и он, скажем так, претерпел и претерпел значительные изменения. Значит, в шапке теперь указывается, раньше было название организации, теперь комиссия для проверки знаний по вопросам охраны то есть как называется ваша комиссия, где проходил проверку знаний ваш сотрудник, когда вы будете создавать, издавать приказ о создании комиссии, соответственно, в нем некое название этой комиссии будет. Ну, в, по своему опыту скажу, где есть несколько несколько структурных подразделений, конечно, там разделяет все, и там пишем, например, там, центральная комиссия, там комиссия, в проектном, комиссия по проверке знаний по вопросам охраны, там в проектном управлении, там в комиссии по проверке знаний, там в строительном, там или там в металлургическом цеху. Ну вот ее наименование сюда и пишем. Значит, потом э, удалена строка, на основании какого приказа была создана комиссия, теперь ее нету. Вы теперь видите номер протокола и дальше дата проверки знаний. Вот. Э, строки про комиссию, когда она была создана, ее нету. Также исчезла строка, и это очень важно, обращаю ваше внимание, что нет строки, в объеме каких МПА, ЛПА и ТНПА была проведена проверка знаний. Сейчас ее нету, и вот об этом мы поговорим чуть-чуть позже, когда будем определяться с, именно с объемом проверки знаний и с объемом инструктажа для наших а, работников. Ну и в самом протоколе появился графа 5 это номер билета. По писания описанию там написано, что она заполняется только в том случае, если проверка знаний осуществлялась по билетам для проверки знаний потому что есть у нас и другие способы, разрешено. Но Минтруд это аргументирует тем, что в случае возникновения споров, если проверка знаний проводилась по какому-то конкретному билету, то можно поднять этот билет и посмотреть, соблюдены ли все требования и в том объеме, который необходим для работника, спрашивали ли, него. Но это только чисто для решения неких конфликтных ситуаций. Большинство из нас, я знаю, что используют электронные средства, свои программы для проверки знаний, не свои, а купленные программы для проверки знаний по вопросам охраны труда. Вот, надеюсь, что эксперт охраны труда вскоре выйдет тоже на этот рынок со своим продуктом, и мы сможем составить, скажем так, достойную конкуренцию на этом поле. Вот. Все-таки проверка знаний с помощью компьютера, она и ускоряет проверку знаний, и она все-таки э, помогает, если есть доступ у работников к билетам, не только потренироваться и подготовиться к экзамену, но и также изучить все требования, которые касаются по охране труда, которые касаются именно для данного рабочего места. Но, скажу так, не все программы реализовали такие функции. У себя мы это сделаем. Значит, поменялся состав комиссии. Значит, состав комиссии введен новый член комиссии, это секретарь, секретарь комиссии. Значит, все так же комиссия устанавливается приказом организации и действует постоянно. Но вот мы видим, состав комиссии, включая председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Значит, кто такой секретарь комиссии организации? Значит, запросы СМИ труда были направлены, ответы были получены. Это может быть, это не отдельное лицо, которое указывается в протоколе. Данная функция этого секретаря описана в самом постановлении, что делает данный секретарь. Это просто эти функции секретаря может исполнять любой из членов комиссии, которые у вас входит. В большинстве случаев эту функцию исполняет представитель службы охраны труда, инженер по охране труда, либо там специалист по охране труда. Приказе вы просто будете писать Утвердить комиссию, председатель, должность, фамилия, заместитель председателя, должность фамилия, члены комиссии, там, кто у нас входит специалистом по охране туда, там Иванов Иван Иванович. И напишите следующую фразу. Функции секретаря исполняет и инженер по охране туда Иванов Иван Иванович. Все. Требования законодателя соблюдены. Секретарь назначен. Протокол отдельно он не включается. В принципе, и в самой форме протокола есть председатель, есть члены и все. Больше никого нет. Значит, есть небольшое нововведение, но это больше касается как бы... Больше касается... Организации, которые оказывают услуги в области охраны труда. Если у вас такие организации есть, оказывают вам такие услуги, посмотрите внимательно последний абзац. Написано, что в состав комиссии организации при необходимости могут включаться работники юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей, а аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда соответственно и прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии местного исполнительного распорядительного органа как член комиссии организации. То есть если вы аккредитованное это лицо включаете как члена комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда в своей организации, этот, это аккредитованное лицо, работник ее лица, либо же индивидуальный предприниматель должен пройти проверку знаний. В исполкоме как член комиссии организации. Скажу за Минго «Располком», Я уже таких, э, таких видел. Проверки знаний уже осуществляются. Поэтому если у вас такие есть лица, отправляйте их на проверку знаний как член комиссии именно вашей организации. Ну, в большинстве, я думаю, тех, кто здесь сейчас участвует на семинаре, вам это как бы не требуется. Но ну, на будущее, пожалуйста. Ну а также написано, что в комиссии организации там, при необходимости могут включаться там, работники контролирующих органов, ну и органов э, надзора и контроля, если есть, либо вышестоящей организации. Не убрали это требование, также и оставили, что проверку знаний можно проводить э, с применением компьютерной техники. К сожалению, э, не дали разъяснения не дали разъяснения Минтруда, как все-таки проводить проверку знаний с помощью компьютерной техники, потому что написано четко, что и для рабочих, и для руководителей должны быть разработаны билеты, а когда у нас есть компьютер, в котором есть куча вопросов, тут законодательно ничего не утверждено, ничего не разъяснено. Устно представителями труда говорят что распечатать вопросы и утвердить их но опять же это получается тогда не билеты а перечни вопросов они этот момент упустили поэтому сейчас я так понимаю что они будут выкручиваться только тем что будут рассказывать что утверждайте вопросы давайте писать письма давайте будем у них спрашивать но билеты все-таки у вас должны быть разработаны. Как ни крути, билеты должны быть. Ну и, конечно же, не решился Минтруда на то, что сделал Госпромнадзор, когда проверка знаний в Госпромнадзоре, если проводится с применением компьютерной техники, достаточно одного члена комиссии. К сожалению, при проверке знаний по вопросам храна туда, вся комиссия, ну, а точнее, не менее половины, но не менее трех человек, должно присутствовать при проверке знаний, поэтому компьютер как бы для комиссии это ничего не решает, не облегчает, для рабочих как бы, это немножко ускоряет процесс проверки знаний, хотя разные организации делают по-разному. Знаю, что энергетики э Зная, что энергетики делают таким образом, вначале они на компьютере проводят проверку знаний, это как бы первый допуск, а дальше идет устная беседа. В принципе, это самый такой оптимальный вариант, когда беседуешь с работниками, ты понимаешь их уровень знаний, их владение вопросами безопасности, которые касаются именно для их рабочего места. Ну, как и видим, билеты для проверки знаний по вопросам охраны товара руководителей специалистов утверждаются представителями комиссии организации. И билеты для проверки знаний по вопросам охраны труда, работающих по профессиям, разрабатываются. Вот теперь, пожалуйста, обратите внимание по работающим. Эти билеты разрабатываются на основании требований по охране труда для профессии и видов работ, содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе те, Технических нормативно правовых фактов, соблюдение которых входит в трудовые обязанности работающих, и утверждается представительная комиссии Вот эта вот фраза, что эти билеты должны быть разработаны на основании НПА и ТНПА, и соблюдение, которое входит в их трудовые обязанности, эта фраза Минтруда пока никак током не разъяснена. Объясню, в чем дело, почему я заострял ваше внимание. Раньше, если вы видите этот протокол, здесь мы писали. Мы писали, в объеме каких инструкций по охране труда мы проводили проверку знаний для рабочих. Теперь, теперь э, нужно нам брать, делать некий перечень, и в этот перечень включать не только локальные правоти... правовые акты, если есть необходимость, то включать и нормативные правовые акты, и технические нормативные правовые акты. И опять же написано, в соблюдение которого входит трудовые обязанности работающих. То есть ссылка на данный перечень должна идти из рабочей инструкции, с рабочей инструкции рабочего для данной профессии. Когда получим ответ труда по этому вопросу, тогда я вам разошлю всем отдельно. Но пока я вижу это таким образом. Мы составляем перечень, мы даем ссылку на этот перечень с его рабочей инструкцией. С рабочей инструкцией работник ознакомлен, с перечнем этим он должен быть ознакомлен. Вот примерно это так должно выглядеть. Потом, когда мы будем рассматривать вопросы инструктажа, я вам еще, еще раз акцентирую внимание по этому перечню. Он тоже там фигурирует. По руководительным специалистам. Как я вижу и как я сделал по перечню документов, которые должны они соблюдать? Вот этот 48-й пункт. 48 пункт. Вот как я это сделал. Я разработал перечень МПА от НПА, которые распространяются и обязательно для исполнения нашей организации, и ввел правую графу. В этой правой графе я закодировал те подразделения, которые должны соблюдать либо там структурные подразделения, либо там глобальное, либо большое строительное управление, либо какой-то там участок его, кто должен соблюдать данные нормативно-правовые акты. И в объеме данного нормативного правового акта проводится также проверка знаний по вопросам охраны труда у данных работников. А в самом руководстве, в, в руководстве по системе управления охраной труда, но лучше, конечно, в должностной инструкции, у меня оставлена такая фраза, что в процессе выполнения работ... И оказание услуг руководители и специалисты обязаны соблюдать требования документов перечня НПА и ТНПА в соответствии со своей принадлежностью к структурному подразделению. Наименование структурного подразделения руководителей и специалисты, которые обязаны соблюдать требования по документам, указано в графе обязательное соблюдение перечня НПА и ТНПА. Вот таким образом я вышел для специалистов. Таким же образом. Я предполагаю, что вы можете и поступить с рабочими. План работы. Разработать перечень ЛПА при необходимости НПА и ТНПА для рабочих. Разработать перечень ЛПА, НПА и ТНПА для руководителей специалистов, как я вам приводил пример. И ввести должностные рабочие инструкции и обязанности соблюдать. LPA, NPI, из перечни. Ну и поменять свою форму протокола проверки знаний и, естественно, комиссию, переделать комиссию по проверке знаний по вопросам охраны труда.